Магнитная стрелка является маленьким постоянным магнитом. Если магнит может свободно вращаться, то его северный полюс повернется в направлении северного географического полюса Земли. Поднесем к магнитной стрелке полосовой магнит. Северный полюс стрелки отталкивается от северного полюса магнита. Магниты притягиваются разноименными полюсами и отталкиваются одноименными.